Всем привет! Личная жизнь младшего сына Кристины Арбакайте интересует многих фанатов артистки. Дэнни Байсаров только недавно вернулся в столицу после учебы в Лондоне. Там у него наверняка случались романы, но он о них не распространялся. СМИ заметили, что Дэнни в последнее время часто появляется в компании очаровательной блондинки – Формально их связывают дружеские и партнерские отношения, но не исключено, что это перерастет нечто большее. Байсаров хорош собой, образован и умеет произвести впечатление на девушек. Журналисты выяснили, что подругой сына Арбакайте является выпускница МГУ 23-летняя Алина. Известно, что она тоже одно время жила за границей, а вернувшись, стала подрабатывать репетиторством. Кроме того, она ведет подкасты на тему искусства и того, что ее вдохновляет. Ранее Арбакайте рассказывала, что пока помогает сыну с деньгами, но он настроен построить успешный бизнес и разбогатеть собственными усилиями. Дэнни устраивает ивенты, связанные с искусством, и собирается заняться организацией выставок. Кстати, год назад Байсарову приписывали роман с девушкой по имени Маша, которую он знал с детства. Но в январе она вышла замуж за другого, молодого человека по имени Павел.